Добрый день, милые девушки, женщины, бабушки! Сегодня вы узнаете, как избавиться или уменьшить морщины над верхней губой, которые больше всего выдают наш возраст. Вы можете контролировать мимику лица в течение дня, не пить через трубочку, не курить, делать всевозможные упражнения для мышц лица. Но будьте осторожны, некоторые упражнения там, где губы складываются в трубочку и насильственно удерживаются в этом положении, усугубляют ситуацию, углубляют ваши морщинки. Мне 53 года, я врач, и несколько лет назад обратила внимание, что у меня стали появляться морщины над верхней губой. Поддавшись рекламе по фейсбилдингу, я стала усиленно делать упражнения для того, чтобы уменьшить эти морщины. Через два месяца результат оказался плачевным. Морщины не просто не исчезли, не уменьшились, они углубились. Так почему же и когда появляются морщинки над верхней губой? Во сне. Я обратила внимание, что в момент пробуждения мои губы часто поджаты или сжаты практически в трубочку. И представьте себе, вы так и спите, пусть не всю ночь, но несколько часов подряд. Вам снятся... Сны. Дневные проблемы не дают расслабиться мускулатуре лица ночью. Многочисленные расспросы женщин подтвердили мою догадку, что морщины над верхней губой и вокруг рта кисет формируются как раз ночью во сне. Сейчас я держу в руках форму, из которой вы можете изготовить индивидуальный слепок под верхнюю губу. Одевайте и спите всю ночь. Это я делала на протяжении двух лет. Морщины над верхней губой не углубились, не увеличились, а наоборот уменьшились. Можно использовать днем, когда вы готовите ужин, едете за рулем. Как это работает? Помещая изделие под верхнюю губу, вы слегка приподнимаете ее и не даете мимике управлять мышцами верхней губы она постоянно расслаблена морщины не углубляются или не формируются конечно если это начинать делать с более раннего возраста например с 30 лет кроме того расслабленная верхняя губа не дает автоматически сжиматься мышцам нижней губы в итоге не формируется кисет вокруг рта который как раз больше всего и выдает нашу возраст Через месяц после использования я обратила внимание на то, что даже если не одела на ночь это изделие, я просыпаюсь с другой мимикой. Губы не поджаты, то есть возникает устойчивое привыкание спать, не сжимая губы. Кроме того, губы становятся слегка полнее. Это дань моде. Форма изготавливается из материала поликапролактон высокой очистки, абсолютно безопасного для вашего здоровья. Из этого материала делают протезы для внутренних органов, внутрикожные нити для косметологии, хирургический шовный материал. Изделие не имеет сроков использования, не растворяется при ношении в ротовой полости. Можно многократно помещать в горячую воду и изменять конфигурацию. Теперь конструкции. Для изготовления индивидуального слепка, который будет повторять анатомическое строение вашей ротовой полости, берем э, емкость, кладем туда форму. Заливаем горячей водой. Через несколько минут форма станет прозрачной и мягкой. Вода может быть и 60, и 70 градусов. Можно просто залить водой и поставить на плиту. Подогреть, ну не кипятить, естественно. Ждем, когда форма станет прозрачной. Через несколько минут форма стала прозрачной. Достаем ее из воды. Ожога не бойтесь. Горячая, но не обжигает. Форма намеренно изготавливается большего размера, потому что у всех разные строения ротовой полости. Если у вас средних размеров ротовая полость, как, допустим, у меня, я смело отщепляю небольшой кусок. Формирую из вот этого материала валик, подкладываю под верхнюю губу и слегка придавливаю верхнюю губу к деснам и к зубам. И ждем, когда форма застынет, то есть она снова должна стать белой и прозрачной. Ожог исключен. Использовать для формирования вот этого индивидуального слепка нужно именно в прозрачном, горячем виде. Таким образом, ваша индивидуальная защита готова. Могу показать, как это выглядит. Так. Вот, примерно угу. так это выглядит. Ваша индивидуальная защита от морщин готова. Моя выглядит так. Ну, с разных сторон. Рекомендации. Форма должна легко сниматься и легко одеваться. Изделие должно слегка приподнимать верхнюю губу, не допуская чрезмерного растягивания кожи. Ну, еще раз повторюсь, что форма изготавливается намеренно большего размера, поэтому смотрите, какое количество вам нужно убрать. Если не получилось с первого раза, то процедуру можно повторить. Напомню, что свойств материал не меняет при многократном помещении в горячую воду. Из формы можно изготовить индивидуальную накладку на зубы и на десны, если вы используете какие-то лекарственные препараты для лечения десен и зубов во избежание смывания слюной. Форма упаковывается вот в такую коробочку, зарегистрирована под брендом Ей, имеет необходимую сертификацию, и приобрести продукт можно на маркетплейсах, а также позвонив или написав на электронный адрес. Электронный адрес и телефон указаны внизу ролика. Милые девушки, женщины, бабушки, желаю вам красоты и здоровья!